Всем привет, с вами Крошик Дэй, и сегодня мы будем открывать адвент календарь с киндер, и тут 24 ячейки. Ариночка, ну что, начнем? Да! Нам поможет наша немецкая овчарка. И Йода Тема! Мы ее называем Black Wolf, но ее зовут Луна! Луна. Итак, начнем? Да! Поехали! Луночка, смотрим, что тебе. Луночка, Я... да, останется. Золочки, Луны. Первая ячейка, давай ты открывай. Конечно. Давай Луна. О, давай. Смотри. Ой, коктиком, давай. Вот, Луночка, спасибо. Да, спасибо. Киндер сюрприз. Давай проверим на качество. Если Луна понюхает и захочет съесть, значит он свежий и очень вкусный. Луночка. значит свежий. Продолжаем. Так, где вторая ячейка? Давай посмотрим. Так, где же вторая ячейка? Вот, смотри, Ариночка. Ой, давай, давай ее Нажимаем? Открой. Давай ее Давай. Так. Лунчик, ты тоже хочешь? Да, Ой, нет. Так. Давай пальчиком мне помогу тебе, А, давай. давай. Вот, смотри. Ты, ты почти пол календаря. Ну мы зато ускорим процесс. О, вот это шоколадка киндер. Да, Ариночка в камеру. Понюхай. Годит, смотрите, вот такая вот шоколадка киндер. Что дальше у нас? Третий номер. Так, открываем. Что же там? Ой, Йода, Йода наблюдать тоже хочет. Ой, маленький киндер, смотрите, маленькая яичка. Так, открываем номер четыре. что там у нас с четвертым номером? И тут. Такая же шоколадка киндер. Да. Лайс. Так, смотрим дальше пятый номер. Так да, пятый номер, где же пятый номер? Подожди, Ариночка. а я моя очередь. Да, ну. Вот пятый номер. Смотрите, у Это нас конфетка. такая конфетка, конфетка, Тиндер. вот такая конфетка. Номер шесть. Шесть, давай распаковывай. Это яичко. Тоже яичко. Наверно для Йоды все маленькие. Йод для Йоды, он такой зеленый, он любит зеленый яичко. Мям, мям, мям, Седьмой номер. О, я вижу, ты в моем стиле распаковываешь, да? Да. Ой, смотри, луночка пришло к Ну как вкусно, да? конечно, конечно, конечно. давай ее распакуем все-таки, дадим ей. Луночка. А ну попробуем. Я открыла номер 8. Качественный, нет. Давай, давай, давай, не стесняйся. Угощайся, Луночка. С Новым годом тебя! Какой сейчас номер? Номер 9. Доставай. Это яичко. Ой, какое прикольное яичко это все эти все десятый номер так десятый номер моя очередь а где он давай посмотрим М -м -м, десятый номер где он где он где он так где он у нас Надо искать. а вот я нашел его смотрите вот десятый номер Папа, так, что у нас там что у нас там давай распаковываем Папа! это дед мороз смотрите снеговик то есть снеговик, вот такой вот снеговичок Мы уже его немножечко Попробовали Луночки нормально все? Все, отлично так, А теперь Йода Одиннадцатый номер, что у нас тут? Что у нас тут? О-хо-хо, oh Merry Christmas. Счастливого всем Рождества Номер 12 Вы думаю, уже тут... распаковали все свои подарочки Я дам я Пишите это... в комментарии, что кому подарили Нам да. очень интересно и у нас тут яичко. О, яичко. Давай дальше. Так. Какой номер? Номер 13. 13? Так, 13? Что, Где 13 номер? Так, я сама. Так, давай 13. О, вот. о, о, о, о. Вот, Папа, я тебе скажу, очень тяжело открывается. Вот реально разламывается коробочка. То есть так нелегко нажал, он распаковался. Нет, ты, ты шоколадочка, обычная шоколадочка, Фейт, да. Ну, вернее, не обычная, а киндер. Какой у нас номер дальше? 14, 14 да? 14 да. 14 номер. Смотрите. Номер 15. 15 номер. Давай, Оринка, что да. там у нас? Оу, шоколадочка. Опять шоколадочка. В общем, а? такой недорогой наборчик, мм, видите, шоколадка, мм, пройден, сертификат на, получен, шестнадцать. Что у нас тут шестнадцатый номер? Шоколадка. Тоже шоколадочка, вот такая же шоколадочка, все то же самое. Номер семнадцать. Вот такая. Вот такая. А -а -а. То есть все повторяется. Что у нас еще? Восемнадцатый номер. 18. Так, давай. Ринка, моя очередь. Ну, да, давай. Вот восемнадцатый номер. Вот. Так. так, смотрим. Опять шоколадка. Ничего нового, как говорится. ну вдруг мне еще что-то новое. Ты думаешь? Ну, давай. Так, номер... Ой, Сладочка. 19? А где же 19? Вот 19. Где? На той стороне. Был. А, вот. Вот, доставай. Это киндер? Вот такой вот. Вы представляете, это киндер яичко М -м, Для йодика Так, <processorkay> да, давай Я не могу удержаться и хочу это съесть Да? Луна, на <smanship plein prejudice> <слуш Pikachu> Ну, <нувш> а <announced graduate> nah, что <allergy> дальше у нас там? Номер 20 20, 20 номер <cm> <revitalisation> Смотрим, вот 20 номер Моя очередь И опять шоколадочка Опять такая шоколадочка Ложим 21 номер у нас Следующий, next так, так, так, 21 номер. Где 21 номер? Вот Ой! он, покажи. Вот он, торца. Так, давай. Давай я помогу. Дай мне, тоже. Дай мне попробовать. Я... Сейчас Йодик попробует нам. Давай. Вот это... Аленушка. Да-да, вот такая... Или Снегурочка, или это, Эльф, Это, это Шоколад Эльф, да? так да. а, Что мы распаковываем сразу кушаем? Подожди. Так, 2, что 2, дальше 2. у нас 2. Потом будем все делить. Еще два еще номера осталось. Угу. Что у нас? Да? Конфетка. Ой, О, О, 23, вижу. ты тоже пришла 23 распаковывать? Что? Ну давай посмотрим, что у нас тут. Шиколадочка. Шиколадочка. Я, вот я обожаю такие вот такие маленькие шоколадки. Да, что у нас дальше там? Последний номер! Какой, 24? Дай! Да, давай его распаковываем! Киндер сюрприз! Луна, смотри! Луна! А ну как? А? Это была распаковка ответ календаря! Киндер! Всех с Новым годом! Желаем всего самого лучшего в этом году и как можно больше подарков! Ставьте лайки! <свист> И подпишитесь на канал. А с вами был Крошек. Дэйс. Пока! <свист> Пока! Пока! И не пропускайте наши новые видео! Пока!